Здорово, youtube Давайте продолжать нашу рубрику То, как они выигрывают Warzone, где мы наблюдаем за среднестатистическими игроками. Бывают, конечно, и задроты, но зачастую люди, которых мы смотрим, это именно вот обычные ребята, которые приходят. нам кто-то с работы, кто-то откуда-то просто заходят на пару часов в день поиграть, или даже пару часов в неделю. Так что давайте переходить катки и смотреть за первым наблюдаемым. Итак, первая парниша у нас обку визи и. Он спокойно лутается. Ничего особого у него не происходило за то время, пока я разговаривал с вами. У него неплохой, в принципе, сетап по ганам уже, но. Поменять ракурс. Вот так-то лучше. Я думаю, что он сейчас, скорее всего, подлутается и двинется в сторону магаза. Ну, скорее всего. Так, Вэк, кстати говоря, на полу пропускать вообще нельзя. это Очень, очень сильный ган напрямую, знает комнату, где много лута хорошо то есть, ну, скорее всего, он уже наиграл какое-то количество часов в игре, и... довольно-таки серьезный соперник, но я не до конца понимаю, почему он сразу не пошел, к примеру, на кассу, которая находится в противоположной стороне здесь есть, да, патроны, арморы и немного денег, но... Блин, он только что вышел с полицайки Он был в оружейной комнате Там всего этого навалом Там есть и арморы, и патроны Стоп, него справа парень Он его не видит Он не видит его Так, паника Ну, это, скорее всего... Да он просто не посмотрел направо С другой стороны, там парни и не было слышно На самом деле Так Будем называть Акилл это второй игрок, который также спокойно здесь лутался. Но у него, слушайте, у него по экономике прям значительно больше. Первого кило. это был наш предыдущий наблюдаемый игрок. Я думаю, что он сейчас закончит здесь лутаться уже. Он, скорее всего, как раз-таки пролутал ту сторону. Да. Сейчас пойдет в сторону магазина. Может быть, Хант еще возьмет. Зачастую, ребят, те ребята, за которыми мы наблюдаем, это именно игроки, которые играют либо на консоли, либо на падах на компе. И крайне-крайне редко мы встречаем игрока, который играет на клава -мыши. Поэтому в некоторых моментах, когда неуклюже куда-то падают или там начинают паниковать На это и есть причина Хорошо, берет хант, чтобы немного подраться, потому что скорее всего ради экономики это не имеет смысла, у него и так она хорошая Ему бы, конечно, еще 700 долларов найти И тогда у него было бы и два гана Но сейчас как раз и будут 700 долларов, которому не хватает Так, есть бэпка Запрашиваю разведку с воздуха. Ну, нам бэпка ничего не покажет Но, скорее всего, здесь есть Что-то в городе Блин, вот, вот реально вот В чем проблема исправить вот Баги вот эти Или это не баги А именно конкретно все же игры. Так, берет каста 7.62, больше ничего не покупает. Не купил. Вот тоже непонятно, есть у него сетчел или нет у него сетчел. Мне интересно, почему он решил не покупать второй ган. Или он с кастовом на все дистанции, на ближние и на дальние будет драться. Я, я понимаю, что у кастова хорошие цифры, но... Так, он похоже заметил противника Слушайте, но ну... Он, а, там сейф взрывают Хорошо, понял Нет, это, братишка, это стекло не разбивается он Взрывает сейф, он обратил на это внимание И поэтому за... переключился на этот дом Но, блин Ему бы, наверное, лучше всего перел... Да, там ходит парень, точно ходит и сзади него еще парень ходит по звукам вроде как интересно, он будет пытаться его даже подкрысить или все же попробует пропушить Нет, он скорее всего просто будет ждать пока на магаз кто-то придет потому что у него стоит датчик как? я не помню как он правильно называется но по сути это мини БПЛА, которая если кто-то заходит в радиус ее действия, то она подсвечивает противника так рюкзак он тоже не взял хм. ну так похоже все же парень в том доме, да? да, похоже дал бабку и скорее всего будет пытаться сейчас его пропушить но, блин если там чел к примеру с... Со... Дабл пистолетами или с ппшкой То кастов это Ну вот да, ппшка, фенек Это хреновая затея пушить Слушайте, а у следующего игрока Anywhere Надеюсь правильно прочитал У него по бабкам вообще просто 25 кусков почти Плюс он еще А, ну Но Он не заметил то, что там на трупе лежал Красный кастов а, ну парень играет в полную экономику, смотрите, он упал соло, он, скорее всего, это не первый его контракт. Он сейчас еще один контракт закончит. У него будет еще больше денег. У него сейчас будет в районе 35, наверное. Что, скорее всего, это не первый контракт. А.. Подавля... Подавляющая мина, это лежит на мосту. Что происходит в этой катке? Один кидает, блин, мини-бплав на магаз пытается что-то делать Другой кидает какую-то контактную мину Так, интересно Я был прав или не прав? Ну, слушай, ну 30к у него Пятерик ошибся, но... Я не пойму, он по идее переиграл, что он только сейфы делает? В чем проблема? Почему... Почему у него такая, такое дикое желание сделать все сейфы, которые он видит? Он просто... Мне почему так? А, не-не-не, он, он не на сейф, он на магаз. Все, слава богу. То я просто... Он так побежал по мосту, я подумал, что он пойдет еще одну... Еще один контракт взломщик выполнять, чтобы бафнуть максимальную экономику. Сейчас бы ему, по идее, купить ганы и все. И можно садиться и сидеть здесь до посинения. Зона... Он почти в центре, она скорее всего будет сходиться э, На ту сторону моста, где он был До этого, к тем домам То есть, ну, вообще, вот сейчас после этой зоны Уже можно будет занять дом, который будет До финала в зоне ну, вот этому парню пофиг Он вообще Он вообще ничего Он вообще ничего не контролирует Я ничего не смотрел, он вообще До феников у меня вопрос, зачем он купил точку? а почему он туда точку дал? я что-то... может я прошляпил? может у него бэпка была? он прожал бэпку а ганы? а почему? А почему он не покупает ганы? у него нет вообще никакого прокаченного гана, и он из этого? просто. а запрашиваю разведку с воздуха вот на самом деле вот что-то мне подсказывает что зря эту херню делают хорошо он кто не понял объясняю раньше через бак можно было типа, купить несколько арморов и купить дополнительную бэпку я не знаю, сейчас пофиксили или не пофиксили, но просто вдумайтесь, у человека было 30 тысяч, он не купил ни одного гана своего, вообще в чем выбросил? чем выбросил? Он не купил ни одного своего гана, вообще Он не взял ган, который был у в доме, он, ну я понимаю, он просто не заметил его а он газик выбросил, он купил, а он купил еще золотой газик себе сейчас начнется паника вот это уже паника она не получилась подкрыстить и Газ уже новую начинается паника так, хорошо, они оба в доме, он понимает, что где он находится, и его просто перестреливают нифига, 6 киллов неурокс no 11 косарей есть рпк свой забрал феник ну, там, там нормально так, на самом деле, парень ему принес по луту. так, сетчел уже был нашел нашего парня так, у него свой РПК, у него есть БК, у него есть экономика он сейчас купится еще, скорее всего БПК, может быть если он там есть а, он свой РПК купил, и свой Феник купил, вот молодец, вот один косарей грамотно вложил бабки так, дает БК, армора он себя полностью выполнил, хотя я не знаю зачем там, по-моему, у того парня арморов было просто неимоверно зачем он давал арморбокс, который можно было сохранить начинает падать лодики Давайте смотреть по зоне. Я ставлю на то, что зона закончится вот в вот этих домах. То есть, вот здесь сейчас находится квадратик, вот здесь где-то закончится зона. Уже в этой части значительно проще определять, куда будет уходить зона. она не настолько сильно и часто шифтуют, поэтому... Так, там парень забирает лодик на вертолете и его кошмарят. Парень дает кластер на игрока так стреляет есть хит <клес> <клес> я в какой-то момент обрадовался, я подумал, что блин, охренеть, да, это же сейчас будет типа киллрейсер, 6 киллов, ела пало, это очень много ну, для среднего игрока, в, за которым я наблюдаю 6, 6 киллов это реально много это уже много я подумал, что он прям такой агрессивный парень о, на мочке и крякает не, я-то вижу, куда он стреляет, но вам, скорее всего, там просто какая-то точка бегает Я так понимаю... А, нет, слушайте Я подумал, что, знаете как, он зашел на дом, у него светится лодик Как только лодик бы исчез, он вылез бы и сделал себе седьмой килл Хорошо, подбирает... перки, Называемые Хотя тебя одинаковые феники, возьми ты Тот, что ты... Так, сел в упоре. Ну, феник без шансов стирает это. Молодец, но парень, если был бы второй с феником, могли бы быть жесткие проблемы на самом деле. Об этом стоило подумать и взять феник, который идентичен тому, который ты пытаешься подобрать сразу и уйти с опена, чтобы не было таких проблем. То есть сейчас он забрал себе лодик, он взял себе перки, которые 50 на 50 вообще работают. И вернулся в позицию, в которую просто будет смотреть два ладаута. Да, это парень. Я, тоже, я, я на секунду подумал, что это типа текстура и... Блин, а вылез бы чуть раньше, он бы его забрал. Да уходит зона. Ну, он уходит в сторону. Я говорил сразу в начале игры, что зона будет там на той стороне. Слишком, слишком уже они похожи. Чем больше наигрываешь, тем больше понимаешь, где будут зоны. Так, давайте, давайте прикинем у него есть рпк, у него есть феник, у него нет экономики еще непонятно, понятно есть ли у него селфик но скорее всего есть селфик и он будет закрывать зону или он все же более грамотно поступит займет самый высокий дом на той стороне, который находится очень близко к мосту и с этого дома будет закрывать все остальное мне кажется он не будет А с другой стороны на самом деле если так подумать он он наверное думает, что он сейчас края закроет себе всю зону и потом пойдет в чистой стороны заходить в следующую зону но это город здесь невозможно все стороны закрыть mm -hmm. слушайте он увидел fight и сразу же полетел на него будет он в агрессию играть здесь или нет это уже другой вопрос mm -hmm. Берет феник. У него два чела один справа. На крыше, и один слева. Его парень чуть с крыши не забрал. Прям очень опасно было. Хорошо, с феника забираю этого. Нужно принимать другого. Так, этот на крышу лезет хорошо он он услышал дает за на крышу не прокоцал. так хорошо сразу же выкручивает его хорош слушайте он прям молодец он прям сразу в агрессию сыграл понимаешь что парнем бежать некуда что он может его быстро флангану через окно хорош молодец 9 килов уже набил Единственное, что я бы, наверное, когда он зажимал в чело в дверях, я бы стрелял с РПК. Так, саморез точно теперь есть. Накаркал. ФСУЗ убил его. 8 киллов у парня играет с ДМР. -кой. Обалдеть. ДМР. Надежный противогаз забрал все и типа... Так, он слышит, парни. У него парни упоря. У него глоки. Я так надеялся, что это какой то аля ляк-эл-рейсер, а его убивают. <клес> парень с одним килом. Это первый кил у него был. И я не понимаю, почему он не свапнул глок на финек, к примеру. Так, зона ушла полностью на ту сторону. Вот этот центральный дом самый высокий. Саморез, газик, все есть. Надо сваливать зону. Интересно. Мне, наверное, даже больше интересно, где был этот парень. он прилетел с Гулага или он... Так, если есть, есть шот. Его забирают сразу же бутербродом И он, чел под водой, который крысил... Ну, не крысил, а играл тактически. Остается парень в доме. Ай-яй-яй. чел с забирает парень из дома. Хорошо. То есть, ну, тактически переигрывают. Так, а у парня вообще нету никого ганала своего именно конкретно. У него есть МП7 с пола. Неплохо. Так, подлутывается. 4 килла. Топ-10. Мне кажется, вот, вот, вот он, он зайдет топ-5. Да, у него, у него все с пола. У него СТБшка, 5-56 с пола. У него МП7 с пола. Зато у него куча слофиков, справа ладал, вот он не видит парня, который на ладике Блин, У него парень еще в паре с вышки спрыгнул Так, 7 киллов у, у парня, который его нокал с ладаута, вот, который находится на побережье Там в палатках находится еще один килл, не килл, а игрок Ну для него уже килл, скорее всего, потому что у него плюсовая позиция Тому парню просто по полю бежать на него. Да, да, да, да. Так, 156 забирает себе 8 килл, входит в топ-5, хорошо. У него прекрасная позиция, ему единственное, что надо было в дом перейти. Но в доме кластерка, так что... Хотя, знаете, на самом деле... лол У него вот здесь хорошая позиция, за которую он мог бы отлежаться. А вода на, в зону, вернее, на, на полуостров этот ушла а. То есть половина воды в зоне Там два чела дерутся Он уже топ-4, он уже топ-3 Один чел в доме точно находится а Один где-то, скорее всего, у него Он, по-моему, видит его на побережье Чуть дальше Не-не-не, вряд ли кто-то находится в воде дальше Он сейчас правильно делает Он, по сути э, Находится в такой зоне, чтобы видеть дома полностью по прямой в опене И работать по этому По этому направлению И закрывать себе одну сторону Да, он увидел чела под забором Он хочет немного ближе сблизиться через кусты У него справа чел на острове Так, на правого дали точку Нет, налево. Прошел. Хорошо, он сейчас забирает одного Все, у него топ Топ 2 Он знает, где находится противник и он был крякнутый на момент Ну тут пистолеты Парень просто понял, что Нужно было сразу же пушить Салфаков-то много Парень мучает его, конечно Вот парень, который был Который сейчас выиграл игру Который был на воде изначально Он просто молодец, он сразу же как только убили того игрока, пошел закрывать воду, потому что в воде не очень удобно стрелять по противникам И он ну, просто головешкой своей прикинул, вот и вышел и забрал В общем, вот как-то так они выигрывают эти игры в Warzone 2, я не знаю даже, как это сказать Где-то неуклюже, где-то что-то неумело изучают, пытаются учиться чему-то новому Я вам желаю хорошего дня, вот так получил, ну, увидимся